не путать ГСМ и транспортные расходы. То есть транспортный расход предполагает, что вы будете заключать с кем-то договор на перевозку или транспортировку чего-то. Да? Это фактически договор услуг. Здесь все понятно. То есть по безнаму оплатили услуги, договор, акт, выполнения работы и все прочее. Но некоторые почему-то транспортные услуги закладывают ГСМ. То есть предполагают, что они будут пользоваться своим личным транспортом и приложат по этой статье чеки на бензин. Вот этого тоже делать не стоит. А, а, проще тогда заключить договор транспортных услуг с физическим лицом. И у нас тоже есть шаблоны таких договоров на перевозку и транспортировку, там для определенной акции и так далее, где тоже указывается сумма и так далее. Вот в этом случае а, а, можно будет приложить. Поэтому имейте в виду на будущее или сейчас у кого-то, если они заложены, у нас есть шаблоны таких договоров, можете запросить, я вам выше, чтобы... Mm -hmm. Да? у нас тоже была такая ситуация, она не в курсе. В таком случае можно еще заключить договор аренды на пользование транспортных средств сотрудника вашей организации. Я об этом не говорила, И тогда да. можно будет доплачивать. Физическим лицом договор аренды транспортного да. средства с физическим лицом. У нас есть договоры, да. разработаны юристами, есть шаблоны договора а? по проекту? работают волонтеры mm -hmm. да и а можно ли им оплачивать хотя бы проезд к работе нам 6 с ними заключить договор волонтера и yeah. там указывается что mm -hmm. вы им компенсируете там расходы на транспорт на транспорт. они и должны приложить вам билет. все чеки, чеки. Да, билетики чеки и так далее mm -hmm. да да да подчет. вот это можно ну Обязательно договор. То есть это не командировочные, вот тоже многие ошибки делают. И если ваши... Вот у нас были по НКО, просто сейчас пример приведу, были заложены, а в бюджете были прописаны расход как командировочные расходы. Все провели, выплатили. Ох, оплатили билеты людям, оплатили, значит, выплатили э, как это, суточные, все прочее и так далее и тому подобное. Оказалось, что люди, которые работ, э, были, на которых приобретались эти билеты, которые выплатили суточные, они не являются сотрудниками. Командировочные могут выплачиваться только сотрудникам организации, которые работают на постоянной основе, с которыми заключен договор. Ну, Нужно да, договор не могу. Суточные могут только сотрудникам, а вот транспортные расходы расходы на питание добровольцам можно компенсировать. Суточные нет. Суточные только сотрудникам организации. Но а, проезд только через договор да, если он не является сотрудником да, то есть вы заключаете договор где прописывается цель его ну, у нас тоже есть все это есть у да. кого нет можно обратиться мы вам все а, сейчас вот мы сейчас пишем смету, вот как раз, да, проекту будущего. Вот у меня указано, вот, допустим, я в смете указываю на его зарплату, то есть мы, волонтеры, все равно же должны как-то, да, то есть ее как-то, но мы ее не платим, но то есть как, как это как-то, Возмездная, да. зарплата это уже возмездная. А, а как я тогда укажу то есть он получается, что волонтеры допустим, несколько человек, как мне ну, просто обосновать в смете вот расходы на проезд, что я ему Ну он оказывает вам услуги безвозмездно Нет. но вы ему оплачиваете компенсируйте, проезд компенсируете, да, а да, да, то все равно в статье расходы ну вот допустим да? да. Если привести пример, условно говоря, когда мы проводим конкурс «Активное поколение» и собираем людей, которые у нас победители, на итоговое заключительное мероприятие угу. а, в рамках этого конкурса, мы им оплачиваем проезд из области проживания и питания. Мы с ними заключаем, даже если у нас с ними заключен договор проекса, да, угу. неважно, это наши, мы берем вот эти расходы на себя, это наши расходы. Поэтому мы с людьми, которых мы приглашаем, заключаем договор добровольца, где прописано, что цель его услуг, то есть они обязаны там прибыть на какое-то мероприятие, тогда-то, тогда-то, цель этого мероприятия, и что они должны сделать. И пишут, что компенсируют расходы на проезд питания и проживания, компенсируют там Центр города они нам прикладывают, когда приезжают и уезжают, да, возвращают в оригиналы всех документов. То есть это проездной билет, либо проживание мы оплачиваем самостоятельно, да, и тоже самое. Чаще всего так, то есть мы компенсируем, чаще всего компенсируем только проезд. То есть да, заключается договор на компенсацию проезда. Понятно, да? <пишись> У -у -у. Вот сотрудник приезжает к нам из Северодвинска на работу, да, там два раза в неделю, и то как вот отчитываются вот эти билетики с автобуса. То есть мы ему оплачиваем этот проезд в рамках проекта, но как вот отчетнее создать. Он в рамках проекта. Ну, еще получается, значит, договориться с этим сотрудником, чтобы выпустить точечку, что вы компенсируете ему проездным. Либо в гонорар закладывать. А лучше всего, ну, да, закладывать. Закладывать там, если у ну, него есть, заплатить и поделать с учетом да. того, что он <свят> будет есть. Да. Вам это проще. Если вы закладываете все это в гонорар, он сам рассчитывается. А то у вас в его отчет. Для себя, для внутреннего. не а у вас в его отчет попросить. А нам тогда в том случае нужно только ваш фонд оплаты 20% от общей суммы проектов или запрашивание? Проектов или запрашивание? Проектов или запрашивание? Документы, платежки, ово... Ну, вообще... Татьяна, ладно, как быстро? А? Вот, смотрите, фонд оплаты труда, он должен составлять не более 20% от степени. 25% уже, да? 25 был... да? От общей суммы проектов или от запрашиваемой? Нет. От, общей. от запрашиваемой. Да. Да. Вот нет, от... нет, мы же говорим, что вы запрашиваете, вот то, что вы запрашиваете, вы можете запросить не более того, что прописано в положении. Поэтому от этой суммы вы закладываете. Вы хотите гонорар Говорить, проезд, это, конечно, проще, но это тысяча, у нас вон дооплата труда. Да, нет. Ну, и плюс еще налоги же с этого, да. Да. поэтому выгоднее все-таки прописывается. Ну, это смотрите, как -то, как -то, как. Тут, понимаете, тут вот, могут возникнуть у, у человека небольшие а, проблемы. проблемы этим, а да, это конечно, да. это и может быть расценено, как вот вы же не платите с этих билетов, а ему могут это воспринимать, как доход, и из него... Нет, даже дело не в этом. Ему придется платить 13% уже самому. У человека это не хочет. это не очень. Да. Это материальная помощь, это другое, это одноразовая материальная помощь. А билет это вы компенсируете каждый месяц ведь свой проезд. То есть это уже не однокрасовый, не одноразовый нет. Уже. Это вообще такая тема будет прогресс. Как это все можно ли договор аренды транспортного средства? А если машина наша, ваша? Да. Организации. Она зарегистрирована на организацию. Да, да. Можно, же. да? Кто-то да? а -а -а. Кто да. да. Нет, вы прикладываете просто документ, утверждающий, что машина принадлежит юридическому лицу и все. Да. Да. все. Есть еще вопросы по бюджету? Там, в принципе, я Основные я скажу, Желательно еще, знаете, что я хотела вас, вам сказать, что вот желательно, когда вы заполняете вот этот реестр, то а вот порядок а, расходов, пожалуйста, я попрошу вас просто соблюдать, такой же, как у вас в договоре. Потому что когда проверяем отчеты, отчетов очень много, там порядка 28-30 отчетов вам приходит, и чтобы было удобнее и оперативно проверять ваши отчеты, желательно, чтобы мы сверяемся с вашим бюджетом договору или измененным бюджетом. Поэтому вот, желательно соблюдать порядок, да, с этим как у вас. не проговорить, показывать пальцем, но бывает, что присылают такие отчеты, что прям вот вот хочется повеситься вот где-то вот там первичные вообще не пронумерованные вот такая стопа отдельный реестр и вот как, вот это надо сидеть целый день подбирать вот по реестру где все бумажки поэтому вот да и все первичные нумеровать в соответствии с реестром если у вас по реестру стоит отлада труда один там значит все прозумировали один по оплате туда и подложили там один один и там уже три соответствующих приложения и желательно чтобы они не надо можно их не скреплять а некоторые скрепляют ради бога там чтобы они не куда то не рассыпались и не <с как можно просто друг за дружкой просто положить можно было там нет имеется в виду некоторые складывают там допустим у нас расход там для пяти там по фарата и вот у нас там счет Дальше идет у нас счет фактура, дальше у нас идет там накладная, дальше платежное поручение. И вот они вот скрепляют этот расход и прикладывают так, там, друг за дружку в соответствии вот с тем, как здесь написано. А скреплять, договоры? можно скреплять, можно не скреплять. Важно, чтобы они все были друг за дружкой. А договоры все сзади, да? Договоры сзади можете также вот в комплект каждому удобнее, вот вы сами вот уже в виду? Наверное, коллегка, коллегка. Кстати, вот, например, для проверки, это не, не очень общем, удобно. Лучше, да. вот сразу, да, начисление это, зарплаты, да. зарплаты да, расчетная ведомость, там, <свят> кассовая или платежка, и договор с человеком. Вот, вот сразу все видно, потому что там ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, кстати, да, выходила. Тогда вспомнила, что-то у меня в голове тоже крутилось. По заработной плате. По у тебя крутилось, Татьяна? В договоре и в, в единых требованиях и рекомендациях написано, что учет ведется отдельно от основной бухгалтерии. Вот, пожалуйста, большая просьба, особенно те, кто просто по СНКО, отдельно. А, обязательно должны быть, если у вас прикладываете и заложены тем более налоги, расчетную ведомость по налогам. Чтобы было понятно, что вы заплатили. Если вы заплатили в общей а, платежке, чтобы было понятно, выделять сумму. А когда можно зарплату кому? выплачивать по проекту? Если проект длится шесть месяцев, то он переходит на следующий год. То есть ну, мы это показываем, да, что, это банка, как то есть банка, можно, банка, да, где кстати, вообще а -а -а. зарплата по законодательству ежемесячно выплачивается ну, Если там вы имеете в виду ГПД, так, то, то, да, то можно там, это как вот, можно раз в три месяца, можно, можно по окончанию проект. проекта, с приложения Макса, что человек выполнил, ну, сказал. Не показывать налоговые просто эти деньги, потому что там много объясняться по прибыли Нет, ну это грубо. то, то грамот. есть могу как я выплатить. Как в договоре, там вот, например, ГПД да, можете там строчечку тоже Оплата производится ну, там, 50% после предоставления выполненных работ, а в 50% после предоставления акта закрытия. Вам договора вам Обязательно. А если мы прям три месяца имплата, мы три месяца, на какие лица причем на ГПД нельзя, каждый, уже знает, это уже не ГПД, это признается вычисление оплаты, труда, то есть налог будет уже в фонд социального сфотографа не обязательно платить, потому что ГПД нужно знать не ежемесячную выхожу, то есть ну хотя бы раз в полу, ну, раз в один месяц, да, это уже не все, это уже налоговая, это признается, это <он уже> заработная плата, это, <сOR2> это, <сOR2> это <сOR2> <сOR2> Смотрите, здесь в чем, фишка, в чем, да? Смотрите, если вы заложили в бюджет проекта оплату труда бухгалтера и руководителя проекта, и они у вас являются сотрудниками вашей организации, вы можете договор с ними не заключать. Вы можете просто по организации приказом, что вот в рамках такого-то проекта таким сотрудникам начисляется есть что-то, да, это, это, это, если, если, это если вы выплачиваете и на каждый месяц делают договоры Если ближе, если если вы ежемесячно, то лучше вот так, что вы сотрудники. Если нет, и выплатить либо 50% тогда, 50% тогда, либо одновременно, после окончания, в Обязательно для участия в курсе. Вот бюджетная организация. Это уже там ваше внутреннее. По-сороковому вы, да? Нет, смотрите, если вы бюджетная организация, вы должны придерживаться там вот этого 40-го. Да, простите, и это, это уже там ваши внутренние какие-то там должны быть установки и так далее. Да, да. А, а кого, вы внутри организации да, оговариваете, до да, какой суммы вы там проводите эти картины. У вас должна быть внутренняя политика разработана в по рамках этого плана. Я говорю, что это внутренняя политика организации, поэтому это все зависит от внутренней политики. Нет, слушай, вот я, я прикажу, что вот завтра на работу прикажу, с чем я могу подойти к бухгалтеру, потому что ну, за лет у нас там, дело с приобретением, потому что сумма-то небольшая, и там как бы, желающим то участвовать. А у вас в организации бухгалтер-то есть, да? А как же. Ну вот это его прямая обязанность ознакомиться с этим законом, если что-то она не понимает, значит проконсультироваться и доложить вам, как вот это должно выглядеть. А вот Вы из-за этого платите деньги. Потому что, вот, ну, на самом деле, мы глубоко не обмекали на то, ну, что мы не бюджетная организация. Да, единственное, что я знаю, там есть два каких-то варианта в этом ФЗ. То есть там с торгами, без торгов, и плюс вот эта внутренняя политика. Вот это то, что я знаю про что по 40, по 40, ФЗ. Больше я, к сожалению, сказать очень не могу. Вот, а вот так. Ага. Так, ну подвезет ли друг то, встебет, что -то а мы да, читываемся только за потраченные деньги, которые нам дали. А не за то, что вы, саду, вы Да, Вы отчитываетесь за те средства, которые то вам перевели. Средства из-за них начали. Вы отчитываетесь за них в, в содержательном отчете. Там области, есть небольшой раздел, где указано, какие средства вы привлекли и от кого, и на что. Кратенько, то есть у нас там расписаны. И вы, мне покажете, и вы мне покажете документы на 150, но в них напишите, что за счет средств гранта сумма 150, А вы, вы, как, вы, вы будете делить платежи? Вот смотрите, если вы приобретаете, допустим, ну вот, например, у вас по бюджету, я не знаю, там, что может быть? Ну, давайте опять же вот этот мультимедийный проект несчастный. 80 тысяч рублей заложено. Вот у вас эта сумма разбита на две графы. 80 тысяч, там, 50 собственные средства, ну, или запрашиваемые, да, 50. И а, сколько там, 30 собственные средства вы готовы вложить для покупки вот этого мультимедийного аппарата. Вы же не будете им выставлять, вы же не будете просить их выставлять счет на два разных, на две разных суммы. У вас будет платеж на 80 тысяч, в котором вы покажете, что за счет средств гранта, тысяч а прикладывайте да. мы не просим вас отчитаться за собственные средства только в том случае если они идут как софинансирование на бюджет утвержденного бюджета проекта. Если изначально в заявке было, что у вас этот расход идет только за собственные средства, то вы не отчитываетесь. Нет, вы не отчитываетесь. Вы отчитываетесь только за тот бюджет, который вам профинансировали. Вы запросили, а прикладываете документы на общую сумму, в которых а, пишете в да? да, что за счет средств Для поручения вы да. заплатили 80 тысяч, вы пишете по проекту Это кто? 50 тысяч. Да, и мы понимаем, что хоть вы заплатили 80 тысяч, в уберется только 50 тысяч. Да, и вы ставите в реестре тоже 50 тысяч, а не 80 тысяч. То есть в реестре да, у вас должны быть статьи расхода, наименование статьи расхода и суммы только из утвержденного бюджета. Неважно, он изменялся, либо он остался таким, как будет договор. То есть, соответственно. вам дали договор, делаете Ну Это уже надо... покупка. Зачем? Да, покупка. Это, Зачем? это ваш внутренний нет, нет, продукция. Продукция. Нет, нет, это не Нет, это, это документ для вашей внутреннего, для гарантия. Он получается по как-то как обслуживание. нам он, в принципе, не нужен. То есть если это на товары, договоры, не обязательно. Нам важно на услуги и заработную плату. Договор. Приложить. Так. По бюджету, если какие-то вопросы у вас плывут, Елена Петровна ну, да, да, да, да. будет еще здесь. Я немножко сейчас еще тоже отвлекнусь по содержательной отчетности. А, ну, как я уже сказала, тоже есть форма. Ее желательно не менять. А, у кого-то нет, запросить. А, по идее, по нашим конкурсам я всем отправляла вместе с договорами. Когда отправляла договоры на а, согласование... Отправляла архивированные файлики с отчетностью. У кого-то, если потерялись, пишите вам выше. Значит, здесь все довольно упрощено. Раньше мы писали текстовые, сейчас просто упрощено. Единственное, я вас очень прошу не упрощать вообще до минимума. Да? А, то есть некоторые там пишут там, допустим, мы просим а, прописать, проанализируйте полученные результаты. То есть вот здесь да, основные результаты. Вот здесь желательно хотя бы написать.